Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видео набор инструментов от компании Meol Код товара 58115 набор состоит из 72 предметов Считается он полупрофессиональный хотя по качеству инструмент отличный и имеет массу положительных отзывов от людей которые его использовали Компания МИОЛ это компания из Харькова украинская компания но завод по производству инструментов у них находится в Китае. Это даже указано на упаковке самого набора. Что еще важное на упаковке? У нас указывают высшая проба знак, то есть инструмент качественный и есть награда даже. Далее комплектация набора с обратной стороны. Здесь картинка показана, что в наборе чем набор комплектуется. Так, в наборе идут два рабочих квадрата и, соответственно, две трещотки. Трещотка под квадрат 1.2, длина 250 мм, она с небольшим сгибом, что, кстати, очень удобно, чем прямая трещотка. Трещотки в наборе на 72 зуба, мелкий шаг, имеют быстрый сброс головки и имеют реверс переключения. Рукоятки комбинированные э, пластик-резина, то есть вот такие вот рыжие накладки по бокам, а это резина, черная это пластик. Надпись MIO инструмент и надпись ChromAdy. Это Chrombande VISTY материал затовления. Трещотка под квадрат 1.4 также имеет комбинированную ручку, но она идет прямая. Длина трещотки 125 мм. 72 зуба, мелкий шаг, имеет реверс и быстрый сброс головки. Вот такая рукоятка отверточная. Она применяется или с головками под квадрат 1.4. Или можете применять с битами. В наборе идет целый отсек. Здесь биты у нас идут в специальных кейсах отдельно. То есть вынимаются, можно использовать отдельно. Вот такой переходник подсоединяете. И можете использовать биты из набора. Также имеется квадрат присоединительный. Можно использовать трещотку. И получаем реверсивную отвертку. Отвертку с реверсом. Также можно использовать вот такой вот удлинитель. Удлинять саму конструкцию, если там не за труднодоступные места. Сама рукоятка, она полностью из пластика. Также есть надпись MEO. Длина рукоятки составляет 150 мм. Кардан. Кардан под квадрат 1,2. Для труднодоступных мест он соединен у нас с металлическими штифтами. Но здесь все очень аккуратно сделано, поэтому я думаю, что и большие нагрузки он выдержит. Кардана под квадрат 1.4 в наборе нет, только под квадрат 1.2. Два удлинителя под квадрат 1.2, 250 и 125 мм. Удлинитель 250 мм применяем также вот с таким переходником. Получаем Т-образный вороток, которым докручиваем гайки или срываем, но ни в коем случае не трещоткой дожимаем. Также до переходник используется с квадрата 3,8 на 1,2, если у кого-то есть дополнительная трещотка на 3 3,8, чтобы можно было использовать с головками из набора. Под квадрат 1,4 идет один удлинитель 100 мм длина. Свечная головка. В наборе идет одна свечная головка на 21 мм. Головка имеет резиновую ставку, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Набор бит я уже показывал, они здесь у нас в боксах отдельно находятся, вот можно вынимать. Есть биты торкс, есть шестигранные, крестовые, то есть большой на выбор под все практически профили. Далее, головки. В наборе идут 26 головок, профиль шестигранный, самая маленькая головка 4 мм. И самая большая 27 мм. Головки 32 мм, в наборе нет. Самая большая 27 Здесь на головке у нас надпись хромбонадий, материал изготовления, и 27 мм. Так, по комплектации все рассказал, чего нет в наборе. Нет длинных головок, если кому нужны. Здесь их нет, здесь только шестигранные, короткие. Нет набора ключей комбинированных, надо покупать отдельно. Нет головок торс. То есть, здесь набор по минимальному собрано, что самое необходимое вам нужно будет при там, обслуживании автомобиля. Весь инструмент покрыт серебристым защитным слоем. То есть, более там, напоминаю, что он отполирован, скорее всего. Но очень приятный на ощупь. То есть, и не глянцевый, и не матовый, что-то, нечто среднее. По кейсу. Кейс состоит из двух частей. Черного цвета, скреплен такой широкой, металлич, металлической, это широкой пластиковой зависой. Запирание кейса на горизонтальные замки. Кстати, замки горизонтальные намного удобнее, чем запирание обычное, вертикальное. По габаритам самого кейса. Кейс очень компактный. Длина его составляет 31 см. Ширина 37 см. Высота 8,5 см. Вес самого набора составляет 4,7 кг. По кейсу, кейс в наборах Miol не только в этом очень качественные и очень хорошо подобраны все элементы кейса. Пластик, пластик пружинит, но средняя жесткость. На логотип миол на верхней крышке, как видите, и узор такой вот ребристый, тоже очень придает. Ну, набор вообще кейс самого набора очень красивый. Запирание на горизонтальные замки. Вот такие. Они более живучие, чем вертикальные. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. Ставьте лайки, кому это видео помогло с выбором или понравилось. Или оставляйте свой комментарий под видео. Спасибо. До свидания.